Привет, с вами магазин 812фото и сегодня у нас на обзоре два новых стабилизатора от компании FeuTech АК2000 и АК4000, давайте на них посмотрим. Осень, время примера для трехосевых стабилизаторов. И первым к нам доехали от компании FiuTech два новых стабилизатора. Это младшая моделька AK2000 и моделька постарше AK4000. Рассматривать мы будем именно ее, потому что там максимально интересная комплектация и максимально интересный функционал. В остальном я буду озвучивать только разницу между AK2000 и AK4000, чтобы вы понимали, чего вы можете ждать младшей модели. Давайте сразу озвучу моменты, в которых есть различия у этих моделей. В модели, как мы можем понимать из названия, максимальный вес, который может выдержать этот стабилизатор, это 4 килограмма. Сам по себе стабилизатор весит полтора килограмма без аккумуляторов. Младшая модель, несмотря на то, что она называется AK2000, держит до 2 килограмм 800 грамм. И сам по себе стабилизатор без аккумуляторов весит 1250 грамм. Само собой физические размеры этих стабилизаторов разные поскольку нет смысла делать большим младшую версию. В плане управления и общего функционала они очень похожи. Единственная разница будет еще по комплектации. Комплектацию я отмечу, когда мы будем распаковывать старшую версию. Давайте уберем малышку и посмотрим, что же в старшей модели. Компания FITEC классически кладет в белую коробку стабилизатор и смотрим, что у нас будет дальше. Стабилизатор, как сейчас модно, приезжает вот в таком вот кейсе из прессованного пенопласта. Я, честно, не очень понимаю эти кейсы. Да, они довольно легкие, да, они дешевые в производстве, но на мой взгляд, они не особо долговечные и не особо удобные в повседневной жизни. Несмотря на то, что компания Фейтех позаботилась о нас и сделала вот такую вот пластиковую ручку, сделала замки. Все вроде красиво, безопасно для самого стабилизатора. Но вопрос, сколько проживет этот кейс. Но если учитывать, что стабилизатор обновляются примерно раз в год, то этот кейс как раз-таки год вам прослужит совершенно точно, если вы часто снимаете. Если вы снимаете аккуратно и если вы снимаете нечасто, этот кейс проживет вам и гораздо дольше. Итак, давайте откроем кейс и посмотрим, что же внутри. Открываем пластиковые защелки и смотрим, что же у нас внутри. Внутри в специальных прорезях уложены все детали стабилизатора, сам стабилизатор уже в собранном виде, не надо ничего скручивать, единственное надо будет только вставить аккумуляторы. В комплекте у нас идет также небольшой штативчик. Давайте сразу будем собирать, и я буду постепенно рассказывать, что же еще здесь внутри. Снизу в отверстие четверть дюйма вкручиваем штативчик. Сразу скажу про штативчик, он очень похож на тот штативчик, который мы встречаем в стабилизаторах от компании JYUN. Затем исключением, что в каждой ножке дополнительно нарезано отверстие под четверть дюйма, а это значит, что сюда мы можем прикрутить какие-то дополнительные аксессуары, если нам это надо. Мелочь, а приятно. Итак, откладываем, займемся им чуть попозже. Что у нас в обязательной комплектации идет, который совпадает и с младшей версией? Это идет у нас аккумуляторы, 4 аккумулятора формата 18650, самые распространенные литий-ионные аккумуляторы запаса их хватает на 12 часов работы как старшей версии так и младшей и в каждый стабилизатор сразу вставляются все четыре у нас идет зарядка сразу на 4 аккумулятора заряжаемые от розетки либо от Powerbank. выход здесь на micro usb далее у нас идет обязательно площадка площадка обратно совместимая с форматом manfrotto 501 за тем исключением что Компания FeoTech немножко подумала о владельцах Sony и приподняла ту часть, которая будет прикрепляться к камере, чуть выше, чем остальная часть площадки. Сделано это для того, чтобы, когда вы крепили площадку к камере, у вас оставался большой запас под объектив. Потому что, например, на современных беззеркалках и на больших объективах существует такая проблема, что низ объектива он гораздо ниже, чем точка крепления к фотоаппарату. Для этого компания FeoTech... Точку крепления фотоаппарата подняла выше, чем остальную площадку. И тем самым мы имеем пару сантиметров запаса для того, чтобы поместить туда и объектив. Очень классно, очень удобно. Владелец Sony оценит. Также у нас есть возможность к площадке прикрепить lens support. Lens support здесь довольно правильный, алюминиевый все правильно. Но на концах, как у компании DJI, мы имеем маленькие колесики, которые служат для того, чтобы если у нас объектив попадает на этот ленд суппорт одним из кольцов фокусировки либо зумирования, то мы могли спокойно зумироваться, не корябая от ленд суппорт как это было раньше. Раньше лэнд-суппорты были без этих колесиков и они прижимали плотно э, кольца, диаф... кольца фокусировки либо зуммирования, и довольно сильно мешал. Далее из обязательного у нас идут провода для подключения камер. В комплекте идут провода под Canon, Sony и Panasonic. Как минимум мы можем делать фотографии с э, стабилизатора и начинать, либо заканчивать нашу видеосъемку. Остальные управления уже зависят от того, поддерживают ли ваши камеры эти режимы управления со внешних устройств. Как правило, это доступно для камер Canon. Поскольку производители камер э, Canon открыли доступ к внешнему управлению, у камер Sony и Panasonic это немножко сложнее. Под зарядкой у нас есть еще один чехольчик. В нем нас ждет винт, в котором мы крепим камеру к площадке. Шнур зарядки он же шнур перепрошивки стабилизатора. А также несколько дополнительных крепежей. Собственно, с этих дополнительных крепежей начинается история о той комплектации, которая не идет в нашей модели. В старшей модели у нас имеется вот такая вот хитрая планочка. Сделана она для того, чтобы, когда вы поставите камеру, дополнительную камеру закрепить еще и к, боковой, к боковому кронштейну. Как это выглядит, я покажу вам чуть позже. И, собственно, разного рода крепежи у нас именно для этого кронштейна вот в этом пакетике. И еще одна вещь, которая нет в младшей модели, это вот такой вот. Удлинительная проставка. Сделана она из алюминия и карбона, очень легкая, очень приятная на ощупь и сделана для того, чтобы удлинить наш стабилизатор. Давайте покажу, как это будет выглядеть. Откручиваем ножки и прикручиваем рукоятку. По желанию в эту же рукоятку снизу мы можем также вкрутить и ножки. Наш стабилизатор становится длиннее, а держать его широким хватом будет гораздо удобнее, либо также его приподнимать как можно выше. Очень удобно, что это идет в комплекте. Итак, давайте поставим на стабилизатор камеру и посмотрим, что же он умеет. Кстати, интересный момент по аккумуляторам: когда мы откручиваем нижнюю крышку от ручки, на нас сразу не вываливаются аккумуляторы. А здесь есть дополнительная дверца с защелкой. Это очень удобно. Потому что на некоторых стабилизаторах, у которых держатся исключительно нижней крышкой, если она начинает немножко откручиваться, а мы этого не замечаем во время съемки, аккумулятор теряет контакт и весь стабилизатор отключается. Здесь это предусмотрели и закрыли дополнительной крышечкой. Спасибо им на этом. Полезный совет по аккумуляторам. При окончании съемки и особенно перед длительным хранением обязательно вытаскивайте аккумуляторы. Несмотря на то, что стабилизатор выключен, разрядка аккумуляторов все равно идет. Если это будет продолжаться довольно длительное время, аккумуляторы могут высадиться в абсолютный ноль и просто-напросто превратиться в маленький кирпичик. Поэтому избегайте длительного хранения внутри стабилизатора и старайтесь хранить при длительном хранении аккумуляторы примерно на зарядке 50-60-70%. Таким образом, они прослужат вам максимальное количество времени. Итак, устанавливаем камеру на стабилизатор. Что интересно в этом стабилизаторе, фиксацию площадки на самом стабилизаторе сделали не как обычно барашком, который надо закручивать, а сделали таким рычажком, которым мы делаем э, проворот на 180 градусов и тем самым мы ослаб... закрываем либо открываем фиксатор. И это очень сильно облегчает задачу при установке камеры. Судя по тестам, сюда можно поставить даже камеры RED, камеры C100 и камеры Blackmagic Production. Обязательно перед началом работы нам нужно механически отбалансировать этот стабилизатор. Как это происходит? Основная задача у нас в том, чтобы на каждом моторе и на каждой оси, соответственно, проворотов, у нас был абсолютный баланс, как на двойных качелях или весах. Для этого мы специальные предусмотренные места откручиваем фиксаторы и начинаем двигать оси. Начну я с той оси, о которой очень часто забывают, это вот эта вот вертикальная ось. Для того, чтобы ее правильно выставить, мы переворачиваем камеру вверх объективом, ослабляем и уставляем. Баланс. Как только баланс найден, фиксируем и опускаем камеру. И здесь уже начинают вылезать остальные проблемы по остальным осям. Камера заваливается налево. Для этого мы ось на ближнем к вам моторе мы также регулируем. Тем же самым способом ищем баланс. Далее видим, что камера вперед тяжеловата. Отжимаем наш фиксатор площадки и отодвигаем камеру чуть-чуть назад. Казалось бы, все отлично отбалансировано, но не забываем про последнюю ось, которая находится на, непосредственно на самой ручке. Для этого отклоняем от себя вот таким образом стабилизатор и пытаемся также выставить баланс. Стабилизатор механически отбалансирован, откалиброван интересным моментом по конструктиву, который перешел от предыдущих моделей Альфа 1000 и Альфа 2000, это то, что ручка отсоединяется от верхней части с моторами. Крепеж там такой же, как на предыдущих моделях, а это значит, что либо нас ждут в будущем новые двойные ручки со встроенной электроникой, со встроенным управлением для этой модели, либо будет обратная совместимость со старыми ручками. Но в обратной совместимости со старыми ручками я сильно сомневаюсь, поскольку Исключительно даже расположение кнопок и функционал а, недостаточно для того, чтобы максимально использовать этот новый стабилизатор. Поэтому я так думаю, что нас ждут новые двойные ручки, также с колесиком управления, с новыми кнопками и с новой мощностью. Потому что в предыдущей модели всего два аккумулятора, а в эту четыре. Поэтому ждем в дальнейшем новые двойные ручки. Перед тем, как включить, давайте немножко пробежимся по тому, какие Кнопки у нас есть и какие дополнительные отверстия по крепежу также имеются у нас на корпусе. Итак, мы видим здесь небольшой экранчик, четырехпозиционный джойстик, четыре кнопки, а также боковое кольцо фуксировки, которое также может быть и кнопкой. Сбок у нас есть одна кнопка. И есть одна кнопка на фронтальной части под указательным пальцем. Также имеется отверстие microUSB для перепрошивки. Снизу есть отверстие под четверть дюйма, которое у нас занято ножками. На каждых ножках, также повторюсь, есть по отверстие по четверть дюйма, их суммарно будет у нас три. И на фронтальной части рядом с первым мотором есть отверстие под четверть дюйма для дополнительных аксессуаров. По подробнее о том, какие кнопки за что отвечают, мы уже посмотрим, как только его включим. Из-за того, что один из моторов сделан не под 90 градусов по отношению к остальным, как это сделано в основном на большинстве трехосевых стабилизаторов, а вынесен чуть ниже, как это в последние годы стало модно и в принципе правильно, сделано для того, чтобы мотор не загораживал нам экран на нашей камере. От этого еще появляется плюс, если мы захотим поработать в так называемом низком режиме, если при классическом положении мотора нам приходилось переворачивать стабилизатор через бок, при этом происходила тряска камеры и мы в принципе не могли менять наше положение во время съемки то с таким расположением моторов мы теперь это можем сделать работаем работаем и возвращаемся обратно все довольно легко и просто итак давайте включать непродолжительное время держим кнопку включения звуковой сигнал информирует нас о том что стабилизатор включен для корректной работы с таким весом через приложение необходимо выставить необходимую мощность. Я сейчас это сделаю, но к приложению мы вернемся чуть позже, когда пробежимся по основному функционалу. Итак, выставили мощность на минимальную, поскольку камера у нас очень легкая. Проверяем. Ничего нигде не вибрирует. Ничего никуда не заваливается. Значит, все прекрасно. Давайте быстренько пробежимся по функционалу. В первую очередь нас привлекает здесь довольно большой экран с основными пиктограммы, которыми показывают, чем мы сейчас занимаемся. Самое интересное, что этот мониторчик является также и сенсорным, что в 2018 году является довольно интуитивным и понятным управлением. Единственная проблемы могут, конечно, быть на морозе, поскольку не всегда хочется вытаскивать пальцы из перчаток. Но, как правило, настройка, которая вам нужна непосредственно во время съемки, здесь уже производить не надо. Все остальное будет управляться с механических кнопок. А предварительную настройку можно сделать либо в тепле, либо побыстрее. Из приятного здесь также показывается уровень заряда аккумуляторов. Включен либо выключен Wi-Fi и Bluetooth соединение. А этот стабилизатор по Bluetooth соединяется с телефоном, а по Wi-Fi может соединяться с камерами, которые поддерживают Wi-Fi соединение, и без шнуров заниматься управлением камеры. Мы видим режим, в котором мы сейчас работаем. Сейчас по умолчанию при включении включен режим Слежение при панорамировании все остальные оси заблокированы. У нас есть кнопка сделать кадр, переключение блокировок режимов, переключение режимов, в котором мы можем управлять с помощью нашего колечка. Сейчас я выбрал, что мы кольцом можем управлять наклонами камеры, а также я, например, могу выбрать, что я кольцом управляю завалами. Чтобы восстановить камеру в оригинальное центральное положение указательным пальцем по кнопке нажимаем два раза и камера возвращается на место. У нас здесь есть кнопка переключения, то за что отвечает вот это вот колесо. Нижние две кнопки отвечают за выбор режима, чем мы будем управлять нашим кольцом. Этим кольцом мы можем управлять как зуммированием, так и фокусировкой на камере, а также мы можем им управлять одной из осей. Давайте посмотрим, как будет выглядеть регулировка осями. Вот, например, я выбираю ось, в которую мы будем заваливать горизонт, и начинаем крутить. Как мы видим, мы начинаем заваливать горизонт. Для того, чтобы вернуться в первоначальное положение, дважды нажимаем на кнопку, которая расположена у нас под указательным пальцем с передней части нашей ручки. Управление фокусом и зуммированием – осуществляется только на тех камерах, к которым мы можем подключиться либо по Wi-Fi, либо через проводное подключение и с теми камерами, которые это поддерживают. Также управлять поворотными камерами мы можем с помощью четырехпозиционного джойстика влево, вправо, вверх, вниз. По одинарному нажатию на кнопку смены режимов мы можем менять два режима. Это тот, который у нас по умолчанию панорамирование. Все остальные оси заблокированы. Он обозначается аббревиатурой HF. Далее, еще раз нажимаем, включается режим полной блокировки. Вне зависимости от того, как бы мы крутили руками, камера направлена туда, куда мы ее выставили. По двойному нажатию мы включаем режим следования. В этот момент у нас как камера, как панорамирование, так и наклоны осуществляется слежение за наклонами наших рук. И тройное нажатие на кнопку выбора режимов дает нам доступ к абсолютно всем осям, в том числе и к оси заваливания горизонта. Причем в этой модели, в отличие от, например, от Zhiyun Crane 2, есть вращение на 360 градусов по этой самой оси. А в Zhiyun Crane было ограничение примерно на 45 градусов. За что же отвечают остальные кнопки? Кнопка «Сделать фотографию», которая актуальна при подключении камеры, и «Старт-стоп-записи», которая также актуальна при подключении напрямую к камере. Боковая кнопка отвечает за блокировку и разблокировку управления, а фронтальная кнопка, как уже упоминалось, двойное нажатие, по которой возвращает камеру в центральное положение, а единичное нажатие с зажатием включает спортивный режим. Стабилизатор начинает гораздо бодрее и быстрее, откликаться на наше движение. Отключаем и получаем обратно мягкое служение. На этом базовое управление закончено. Для того чтобы подключить камеру стабилизатору классическим проводным способом, у нас есть три провода для Canon, для Sony и для Panasonic. Также шнурком от Panasonic есть возможность подключиться к Black magic Единственное, надо смотреть по совместимости. Для того чтобы подключиться, у нас есть половиной миллиметровое отверстие в самой площадке. Давайте подключим все к нему. И подключаемся в джек камере. Включаем режим съемки видео. К сожалению, конкретно с этой камерой Canon у нас особо ничего не работает, но в основном на камерах Canon можно управлять фокусировкой, а также менять базовые настройки экспозиции. Например, такие как выдержка, диафрагма, ISO, а также поправка в экспозицию. Все это можно делать как с экранчика, так и кольцом управления, так, так и кольцом регулировки. При управлении колесиком я могу переключаться между режимами фокусировки либо зумирования нажатием на это колесика, а также, если я занимаюсь управлением каких-то из осей, переключать оси я также могу нажатием на это колесика этот сенсорный экранчик может немножко больше. Например, смахнув влево, мы попадаем в меню настройки нашей камеры. Например, такие как баланс белого, поправку экспозицию, ISO. А смахнув направо, мы попадаем в меню нашего стабилизатора. Например, настройки веса, который мы можем выбирать, либо включить автоподбирание мощности. Можем выбрать сценарий, в котором мы работаем, например, мы снимаем какие-то сильные движения, либо нам нужна максимальная плавность, например, я хочу максимальную плавность, вот выбираем, возвращаемся обратно. Можем включить режимы, такие как автоповороты, можем задать время. Давайте рассмотрим аксессуары, которые идут в комплекте. Удлинительную ручку вы уже видели, давайте посмотрим на то самое хитрое крепление, которое я вам показывал в самом начале. Итак, что мы имеем в комплекте? Мы имеем вот такую вот планочку с крепежом под горячий башмак. На одном конце у нас есть четверть дюйма, в, друг... в обратную сторону у нас есть четыре отверстия под четверть дюйма, а также отверстия под 15-миллиметровую трубку. В комплекте идет коротенькая 15-миллиметровая трубка, которая вкручивается в плечо вот здесь наверх. А этот самый хитренький крепеж у нас надевается на 15-миллиметровую трубку и зажимается в горячий башмак камеры. После подобных манипуляций нам необходимо заново откалибровать наш стабилизатор. Как мы видим, верх стал потяжелее, поэтому эту планочку мы опускаем чуть пониже. В инструкции это описано для того, чтобы добавить жесткости всей нашей конструкции при использовании больших камер. А также нам это добавляет дополнительные точки крепления для наших аксессуаров. Если мы хотим поставить какой-то небольшой свет, например, Aperture M9, а также сбоку еще поставить небольшой микрофончик, например, Роут-Видео Micro. Для этого у нас в принципе здесь достаточно места. Но горячий башмак нам понадобится немножко для другого. К этому стабилизатору мы можем докупить вот такой вот компактный. Механический фокус, с помощью которого мы можем крутить фокус, либо, например, зумирование на тех объективах, которые не имеют собственного автофокуса, либо не имеют электронного трансфокатора. Давайте посмотрим, как же он крепится. Комплектация довольно простая. У нас идет сам по себе моторчик механического фокусировки. Кстати, он довольно компактный и легкий. Идет трубка для крепления, идет крепеж в горячий башмак с переходником на трубку а также одно колечко для вашего объектива. Для того, чтобы проверить силу моторчика, я поставлю сюда довольно тяжелый объектив с мануальной исключительно фокусировкой и довольно тугим ходом кольца. Это будет наш советский и переработанный в российском исполнении Зенит модель Гелиус 42. Подключается данный follow-focus довольно интересно. Подключается он в порт обычный USB. Я его сразу вам не показывал. Для того, чтобы не портить сюрприз от того, что уже есть Full Focus для этой модели, подключается он в USB, разъем USB находится прямо под площадкой. Включаем стабилизатор и не забываем в меню самого стабилизатора выбрать управление фокусом через механический Full Focus. Full Focus этот с этим объективом не справился, он оказался для него слишком тугим, а также при фокусировке вы можете слышать характерное жужжание. Также нет никакой связи по скорости вращения кольца на скорость вращения самого фокуса. То есть, если вы крутите плавно, если вы крутите колесо быстро, фокусировка осуществляется все равно с одной и той же скоростью. Что, на мой взгляд, очень печально. Также большим минусом является то, что это крепится все на пластиковую направляющую трубку. При попытке сдвинуть фокусировку этого объектива, эта трубка гнется. Ее пожелательно заменить на металлическую. Кстати, Full Focus также можно поставить и на младшую модель. В следующем я хотел бы посмотреть, как этот стабилизатор будет работать с приложением, а также какие есть там дополнительные функции. Но перед этим давайте оттестируем наш стабилизатор. Для того, чтобы записать тест, поставим сюда камеру чуть посерьезней, а для того, чтобы усложнить задачу этому стабилизатору, повесим еще наверх микрофон Rode Pro, который сам по себе весит, в принципе, довольно-таки нормально. Как мы видим, сейчас все довольно стабильно и хорошо работает. Но проверим это в действии. Мы посмотрели, как с этим стабилизатором можно работать в поле и какой результат можно, в принципе, получить. Давайте теперь посмотрим, что же может приложение. Приложение мы можем скачать на ваш смартфон как под управлением Android, так и от компании Apple. Для этого совершенно спокойно находим его в Play Market, либо в App Store, либо сканируем QR-код и переходим напрямую на скачивание. В самом начале мы запускаем, не забываем включить Bluetooth, потому что соединяемся мы именно по Bluetooth. Находим нашу модель, это EKI 4000, и жмем подключиться. Находится наша модель и подключаемся. Подключается, кстати, довольно быстро. На главном меню нас ожидает по центру джойстик, с помощью которого мы, как и джойстиком, на корпусе управляем поворотами. Кнопка центрирования, на которую мы нажимаем, и стабилизатор возвращается в первоначальное направление. Также снизу 4 кнопки выбора режимов. Это заблокировано, регулировка Слежение при панорамировании, полное управление и так называемый AO-Follow. Также есть отдельный ползунок для управления фокусировкой. Как вы можете слышать, сейчас я кручу механическим фокусом. Также есть у нас кнопка для подключения камеры, для камер, которые поддерживают протокол Wi-Fi. Как правило, это все современные камеры, особенно без зеркалки. Из основного управления все, далее залезаем в более подробное меню. Нажимаем на пентаграмму в верхнем правом углу и попадаем в настройку параметров. У нас идет настройка джойстика, это его скорость, с которой мы можем влиять на стабилизатор, а также мы можем реверсировать направление, в котором мы используем этот джойстик. Далее, сила моторов. Мы можем нажать на кнопку самоадаптирования, либо вручную выставить силу моторов, Управление джойстиком, затем у нас калибровка горизонта идет. Если вдруг мы видим, что у нас стабильно горизонт неровный, мы можем вручную внести поправки. Дальше у нас есть включение режима автовращения с камерами, которые поддерживают дистанционное управление этим стабилизатором. Параллельно с автовращением, мы можем также и э, использовать этот стабилизатор как интервилометр, и снимать таймлапсы с проворотом. В с этим у нас будут делаться фотографии. Подробная настройка этого режима есть также внутри. Скорость, точки начала выхода, время между каждым кадром. Также у нас есть выбор э, того, чего мы снимаем. Это пресеты. Это обычный режим, плавный режим и режим в движении. Выбор мощности мотора. Помимо того, что мы здесь можем выбрать автоопознавание, либо выставить каждый из осей вручную, также у нас есть здесь пресеты по уровнем здесь всего 5 уровней очень удобно также есть кнопка вернуться к заводским настройкам также есть отдельная кнопка под а, обновление прошивки очень удобно что прошивку можно скачать и поставить прямо с телефона у нас доступна новая прошивка но пока мы ее ставить не будем самое интересное что Прошивки здесь есть аж для четырех разных модулей, как для основного стабилизатора, так для кнопок управления, так для отдельно для экранчика и также для Bluetooth-модуля. Возможно, это сделано для того, чтобы облегчить одновременную загрузку на телефон из телефона на стабилизатор этой прошивки, для того, чтобы это происходило как можно быстрее, чтобы сократить угрозу от разрыва соединения и избежания последующих проблем. В тех случаях, если прошивка была загружена не до конца. Поэтому перед прошивкой убедитесь, что аккумуляторы вашего стабилизатора, аккумуляторы вашего телефона заряжены как можно больше. Соединение с интернетом на телефоне стабильное. И не убирайте телефон далеко от стабилизатора, поскольку они подключены друг к другу по Bluetooth. На этом функционал этого приложения в принципе заканчивается. Здесь нет ничего лишнего, все довольно удобно расположено. И в целом этому приложению я могу поставить уверенную 4 с плюсом. На удивление, я здесь не увидел режима слежения за лицом, но, как правило, с такими большими стабилизаторами он и не используется. Этот режим, как правило, используется для смартфонных стабилизаторов, поэтому, скорее всего, здесь этого режима и нет. Помимо настройки управления, здесь также есть меню со справками, в которых мы можем почитать о этом стабилизаторе, о его настройках и о каких-то полезных советах. Итак, вот и подходит к концу наш обзор. Хотелось бы подвести итоги по этому стабилизатору. Давайте начнем с того, что мне понравилось в этом стабилизаторе. Мне понравилось то, что он имеет довольно большой, интересный, функциональный экранчик. Он сенсорный. Довольно простое и понятное управление. Кольцо фуксировки имеет множество функций. Оно небольшое и, в принципе, довольно удобное. Алюминиевая треножка, которая имеет дополнительные крепежи под четверть дюйма. Очень хорошая площадка, которая отодвигает вашу камеру от самой площадки повыше, для того, чтобы вы могли поместить сюда большие объективы. Удобная система фиксации этой же самой площадки на самом стабилизаторе. В целом весь стабилизатор собран и выполнен довольно неплохо. Расположение заднего мотора, это за то, что он скошен под 45 градусов и не загораживает монитор. Это сейчас не редкость, но на моделях, которые выдерживают такой большой вес, это в принципе не часто встречается, за исключением, пожалуй, наверное, Ronin S. Далее, из плюсов, это довольно хорошая комплектация. Помимо вот этого странного немножко крепежа сверху, есть вот такая вот удлиняющая проставка, очень хорошо выполненная, очень приятная и может быть очень полезной. Возможность отсоединить часть с моторами и в последующем подсоединить ее к двойным ручкам. При этом двойные ручки сохраняют полностью весь функционал и управление. Ожидаем их попозже. Ну и в целом качество стабилизации на очень хорошем уровне. Что мне не понравилось в этом стабилизаторе? Мне не понравился механический фоллоу-фокус. Выполнен довольно простенько и ему не хватает мощности и крепкости. Мне не понравилось, что в одном из режимов стоит ограничение на проворот 60 градусов, в то время, когда в другом режиме этого ограничения абсолютно нет. Почему нельзя было сделать все сразу, непонятно. А также я не очень люблю вот такие вот пенопластовые кейсы. Могли бы сделать, как и в прошлый раз, приятный полужесткий тканевый кейсик, да еще и добавить туда какую-нибудь лямочку на плечо всяко удобнее. Приложение отличное, не перегруженное, работает стабильно. Будем ждать обновления прошивки этого стабилизатора, возможно станет, он станет за счет этого еще лучше. А в остальном выводы стоит делать после того как вы поработаете с ним подольше оставляйте ваше мнение внизу в комментарии а с вами был магазин 812 фото не забывайте подписываться на наш канал если вам все понравилось ставьте лайки если вам что-то не понравилось поставьте дизлайк и напишите в комментариях что вас не устроило ждем вас в наших магазинах в Москве и в Питере у нас есть доставка по регионам хороших вам съемок а я с вами прощаюсь счастливо